Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. В прошлое видео я снимала обзор своих растений. Почти всех. Некоторые не показала. Видео получило очень много откликов и комментариев. Мне очень было приятно читать. Спасибо вам большое за похвалу и за добрые слова. В прошлом видео я говорила, что предстоит большая перестановка, потому что у нас уже на улице осень, сегодня 1 сентября, и ночи уже прохладные. И у меня большинство растений, но не всех еще переехали уже в дом. И я вам сегодня покажу, как я расставила. Мне, конечно, очень нравится, потому что бугенвилия, как вы видите, стоит. Они у меня все цветут и прям украсили. Вдох очень хорошо прям. Также много вопросов по Мидениле. Я в конце видео, конечно, покажу ее и расскажу, как я за ней ухаживаю сейчас, потому что на дворе осень. И после цветения, что я с ней делаю. Смотрите до конца, будет интересно. Но это у меня вид с кухни. Здесь у меня изгородь вот такая получилась живая и цветущая. Смотрите, бугенвилья, конечно, вообще очень украшает. Ну, бугенвилья, конечно, еще на улице осталась большая. И глабра сорт... И еще две небольших тоже сорглабра. Вот одну я занесла домой. Две занесла. Так, они у меня стоят. Такая красота. Глаз, конечно, радует, потому что лето продолжается, все цветет. Но Букинвилли, конечно, вообще у меня без комментариев можно сказать. Здесь главное у меня вот один кустик, и вот здесь вот такие яркие такие цветы, ну, цветные предцветники, если правильно говорить. Видите? А здесь розовые такие бледно. Как будто, знаете, сделана прививка, хотя ничего не делала. Ну, здесь немножко, конечно, сливается как-то. А вообще, вот эти вот прицветники, они очень такие, знаете, вот на видео как бы я вижу, что они светлее. На самом деле они темнее. И она смотрится прям красиво. Видите, если издалека, то видно, что цвет разный. Ну и Глабра, конечно, красотка. Здесь совсем нежный такой розовый цвет Бугенвилле. Да, здесь вот у меня гибискус. Весь такой бутоны скоро откроет, и бутонов очень много. А вот этот вот прям вот-вот откроется бутон. Вот он. Красавчик. Здесь еще от лампы засвечивается. Но здесь я на полку под лампу поставила у меня здесь колладиумы. Решила я их совсем сюда поставить под лампу. Здесь на полу у меня стоит куст горденей моей. Такой вот здесь вот бутончик вообще уже большой, скоро откроется. И появляются везде-везде бутончики. У меня просто спрашивали в видео, сбрасывает ли она у меня бутоны. Могу сказать честно. Я с этим не сталкивалась, как-то вот мы с ней подружились. Причем у меня даже бывает, что и где-то упущу, не полью, смотрю, листья повяли, и даже с бутонами такое было у меня. Я просто ее полью, и все, она поднимет и бутоны, и листья, и все хорошо. И причем она не скидывает. Насколько это тут капризное растение, и все же она не скидывает, даже если ей не хватает воды. То есть вот такое интересное растение. Но я знаю, что она очень-очень капризная бывает. Она не любит даже перестановки. От места перестановки может тоже скинуть бутоны, но это не про мою. Гарденью. Здесь у меня такой уголок. Аквариум. Рыбки яркие, красивые. И, конечно же, Блугинвилья. Красотка. Как можно не любить такую красоту? У нее очень много появилось еще молодых таких не раскрывшихся прицветников думаю она распустится потому что ей хватит света здесь у меня светло и днем когда есть солнышко здесь попадает и солнышко ну, вообще посмотрите ну, как вообще красота такой цвет генлили а это у нее такие белые цветочки на таком ярком прицветнике, вообще здорово, конечно. В общем, в мою оранжерею переехали цветущие растения И очень-очень украсили мой дом. Дом оранжерею, могу сказать. Потому что домом это, наверное, уже сложно. Сложно вообще сказать, что это дом. Просто мы живем в оранжереи. Можно сказать так. Здесь у меня переехал тоже папоротник но ему место только здесь ну здесь тоже солнышко попадает и свет падает то есть ему здесь светло он у меня под филодендроном под фанбаном стоит но здесь тоже бугенвилия. и пойдемте со мной здесь вот моя мединила о ней чуть позже и покажу, я здесь поставила вот такой стеллаж деревянный и на нем проставила свои орхидеи, орхидеи, но они цветут, очень много цветоносов появляется. Здесь, как вы видите, солнышко, очень светло. Но здесь у меня пока ничего не изменилось. Здесь только вот стеллаж добавился с орхидеями. Потому что я их убрала с той полки. Там у меня бугенлили. Ну и моя красавица мединила. Мединила разрослась очень хорошо. Скинула она нижний лист. Всего один. И сколько у нее сейчас полезло новых листьев. Листья очень хорошие. Посмотрите. Везде из пазух Видите, появляются листья. Поливаю я ее пока как обычно. То есть по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В общем, я ее поливаю каждый день по чуть-чуть тепленькой водичкой. И раз в 10 дней вношу удобрение для цветущих растений. Ну, я использую фертику. Фертику люкс. Ну, и смотрю, растениям нравится тоже. Или просто им нравится место, где они находятся. и даже не могу сказать. но мединила шикарная, конечно. Вот вообще, вот этот листик он изначально был скрученный, вот видите, грунт такой не, ну, как бы я ее сегодня, конечно, поливала, он такой влажноватый. Но, допустим, если вот завтра утром к ней подойти, да, то он будет уже сухой, потому что корневая система у нее хорошая, видимо. Разрослась-то хорошо, потому что у нее очень большая крона. И она тоже, место занимает очень много. Она раскидистая. Я пыталась, конечно, вот эти ветки, думаю, что как бы вот их поднять. Но знаете, вот, ну не получается. Они потому что очень жесткие. И если их вверх поднимать, то, конечно же, можно сломать. И поэтому я ничего не делаю, то есть она вот растет, как растет, и все. Я просто думаю, вот эти вот сейчас ветки будут расти прямо. То есть это само по себе растение очень раскидистое, это кустарник. Ну вот, видимо, она и растет так, раскидисто. Здесь она у меня стоит под лампой прям. У меня лампа, конечно же, днем тоже горит, Такая вот лампа. хотя и на улице солнце, но оно как-то вот солнце, если лампу выключить, то, конечно, будет здесь темновато, потому что растений много, и они как-то перекрывают, что ли, вот это вот солнечный свет, и кому-то будет не доставать. поэтому лампа у меня включена здесь и днем, а вечером я выключаю, конечно же. Ну, здесь вот у меня авокадик еще переехал, молодой, молодой, еще годика нет ему, здесь личин, Но ну, это мое, это мое кофе. Ну, здесь я в обзоре уже показывала эти растения, не буду повторять. А, здесь, конечно, вот у меня еще что нового покажу. Калатэя. Я, кстати, в сообществе выкладывала. Вот она после пересадки у меня решила зацвести. А вот здесь, вот, которые листики раскрутились, молоденькие, вот здесь, посмотрите, точки роста пошли. Вот, вот, ну, в общем, кустик будет пушистый. Мне вообще эта колотейка нравится очень. Она, когда большая, пышная, она очень-очень эффектно смотрится. Ну, я могу сказать, и вот эта колотея тоже эффектно смотрится. Да, они все, наверное, смотрятся хорошо. Особенно, когда они еще выглядят хорошо. Самое главное же, чтобы еще декоративность листьев не терялась. А была такая же, без сухих кончиков. И вот прям вот насыщенный цвет такой. Ну вот оно смотрится, конечно, красиво. Ухода, конечно, за растениями очень много. И вы, наверное, это тоже сами понимаете. Меня просто спрашивают, сколько же я в день уделяю растениям. Это вообще такой вопрос сложный, потому что вот за целый день приходится что-то делать, такого нет вообще, чтобы вот я день что-то не делала, то есть встаешь либо что-то вот смотришь, чтоб не дай бог вредители не появились, потому что растений очень много, где-то кого-то опрыскаю, где-то кого-то полью, потому что а, поливаю я их не в один день. Всех, а по-разному все-таки некоторые. А, поливаю как бы уже в другой день. Вот, допустим, фикус вот этот свой большой. Я его поливаю всего один раз в неделю. Он к себе много внимания не требует. И причем у него грунт просыхает. Он сухой стоит. И все равно я его не поливаю, то есть раз в неделю. Зимой даже пореже буду поливать. Шифлеры свои я тоже поливаю примерно раз в неделю. Они не любят переувлажнение грунта. Ну вот меденилу каждый день. Бугенвильи, наверное, каждый день поливаю. Потому что быстро очень пересыхают. Филадендроны тоже не каждый день фанбан тоже скорее всего я его поливаю раз в неделю ну вообще крупномеры я их всех поливаю раз в неделю потому что а, там все таки корней много и грунта больше и поэтому я даю все-таки просохнуть я считаю что лучше не долить чем перелить. Потому что растениям так лучше. Потому что перелива не любит никто. Даже тропические растения. Они не любят, когда им устраивает болото. Я не могу оторваться, конечно, от этой картинки. Она мне просто нравится. Я уже говорила, что у меня и в коридоре даже стоят. Видите? Такая большая драцена, но некуда ее было поставить, как только вот в этот угол. Но она тут вписалась, в общем-то, хорошо. Да, и Юка, конечно же, еще здесь тоже у меня по соседству. Директора все на своих местах, спят, как всегда. Еще раз повторюсь, я говорю, уже не могу оторваться от этой картинки. Сидел бы, смотрел и смотрел на это буйство красок. Сегодня уже 1 сентября. Азалия такой цветочек большой, и у нее везде-везде появляются бутончики. Вот там бутончик, в общем, по всему кустику. Ну и, конечно, быстро покажу свои глоксинии. Смотрите, как они расцвели. Красотки. В общем, радует. И вот Адеша, сколько бутонов. Я думаю, что завтра распустится. Выставлю, в общем, фотографию в сообществе. Ну вот так вот я расставила растения дома. Но это пока еще не все мои растения. Не удержалась, конечно же, рассказала еще что-то по уходу за растениями, замилой. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.